Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня я вам расскажу о западном обходе города Краснодар и ценах на новостройки в западном обходе. Новый микрорайон в городе Краснодар строится большими темпами. Уже сдано 14 домов, сейчас еще сдают 2. И уже строится еще, будет 45 домов. Зато есть детский садик и в следующем году войдет в эксплуатацию школа. Детский садик на территории его обогораживается, и вот школа. Школа уже ее построили, сейчас внутренняя отделка идет, и работы по облицовке ее завершающий этап. состояние квартира сдается. Установлены подрозетники, установлены выключатели. Это у нас квартира однокомнатная, 35 квадратных метров, с санузлом 4 квадратных метра. В санузле стены не штукатуренные. Вот монолитная стена, выводы под горячую, под холодную воду и под полотенцесушитель. Вот такой вид из квартиры. На детские площадки они все придомовая территория сделана одна группа достаточно хорошая первый этаж коммерция все остальные этажи живые. монолитно кирпичная технология зайдем сейчас с вами в кухню кухня порядка 12 квадратных метров кухня квадратная тоже приборы учета -то Электросети. Под плиту установлена, есть э, вытяжка и две розетки еще дополнительно установлены. И на этой стене тоже две розетки. Из кухни балкон. Балкон опять-таки застеклен, тоже очень удобно. Сейчас эта компания все свои балконы стеклит. Вот, вот такой вот балкон достаточно большой, 3 квадратных метрах, Хотя оплачивать его за него всего лишь ну, половину стоимости. Стройка продолжается, а квартиры в строящихся домах можно на этапе строительства гораздо дешевле купить, чем в готовом варианте. Так, входим в квартиру. Еще раз повторюсь, вот здесь она уже аштукатурена. Электрическая разводка произведена, механической стяжки только на полу не хватает. Да? Здесь у нас санузел совмещенный, 3,5 квадратных метра выводы. Тут комната кухни 11 квадратных метров. И балкон. Балкон черный, застекленный, длинный, на кухне комнату. Вот она еще одна комната. И еще одна. Здесь 15 квадратных метров. Большое окно. Квартира 77 квадратных метров. Трехкомнатная. С вами сюда, сюда заходим. Здесь порядка 14 квадратных метров коридор. Хорошую. Кавкуп можно установить. Большие перегородки. Здесь комната прямо у нас 16 квадратных метров. С окном Двухстворчатым Санузел. Здесь ванна в ванне 4,5 квадратных метра. Гидроизоляция по полу произведена. А стены не оштакатурены, подготовлены под поклейку кафеля. Здесь санузел в санузле два квадратных метра сюда у нас идет кухня в кухне одиннадцать с половиной квадратных метров такая квадратная с выходом на балкон балкон остеклен балкон порядка трех квадратных метров и здесь еще две комнаты вот в этой комнате 16 с половиной квадратных метров здесь два окна с выходом на балкон. Балкон 3 квадратных метра, остеклен. А Здесь как раз таки вот такой бульвар этого комплекса. И вот туда вид на западный обход. Спальня. Здесь уже 13 квадратных метров. На западном обходе есть застройщики, у которых можно заказать ремонт квартиры под ключ в вашей новостройке. Новостройки на западном обходе продолжают строиться, есть возможность приобрести очень удачно недвижимость и в то же время район уже давно благоустроен, комфортен для жизни и давно уже не поле.